Отдай сало! Кому кажу, сало отдай! Нет! Моя там кусочек лишился! Я уже не знаю, что мне снимать. Если у вас есть идеи, то напишите, пожалуйста, в комментариях.